зовут макс риск вот знаете скоро у нас будет новый вот бравлер скоро появится новый боец через два дня ну точнее через три дня напишите в комментариях вы хотели бы на не себе если да то у меня есть э, мега ящики вас есть шанс ну что ж давайте посмотрим на что он способна а то я еще не пробовал тренировка Говорят, что она очень крутая. Вау, смотрите. Ну неплохо, неплохо, неплохо. Вроде бы 1200 урона. А, ну если мы прям вот кружочек дам. Да, по идее, если мы прям в кружочек будем очень снайперами, то будет очень легендарно. Так, значит, у нас есть какой-то маленький. Найбот, и он что-то. Ага, он взрывается. Я думаю, он стреляется, но оказывается он взрывается. Давайте тоже его накопим. Ну, вроде бы все норм... нормально, окей, давайте отойдем. Вот, вот сюда, вот где-то мы прячемся из Бравлеров. И все, выпускаем его. И прикольно, друзья, очень прикольно. В общем, собирать тоже мега ящики. Конечно, он неуправляемый, и мы тоже сможем это накопить. Но еще есть еще один факт. Как же это сделать, да, это, типа того, факты. Значит, нужно каждый день, день заходить и тоже увеличиться в шанс. Ну, конечно, как же без сундучков. Особые акции. В общем, тоже можете копить мир-ящики или большие ящики. Вот что самое лучшее, большие ящики или мир-ящики? Конечно, больш... мега ящики лучше, Так, смотрим. ты звездная сила, дарка Она эпически боится, по-моему. Она эпически. Да, мифический, Показывается эпическим, Так, в эти магазины посмотрим. Что же лучше? Что же можно купить? Так, 0,56. Они могут быть по-разному. На разных аккаунтах. 0,5696. Что, что, что? 0,5696. Неужели большие ящики нужно? Да, друзья, мегаящики лучше не покупать. Берите, вот значит. Большие мегаящики через 23 часа закончатся. Но мы подождем еще одну неделю, когда уже будет на нем выпущены. Мы все купим эти вот большие ящики и я уверен что мы сможем выбить и конечно, ящики тоже нужно подождать когда выпустят на нее в общем это огроменный шанс увеличить нас где-то на 20 процентов в общем ставьте лайки подписывайтесь на наш youtube канал мы будем продолжать выпускать ролики интересные новые также ссылочка на в описании на другой канал также ссылочка в описании на зубастерский канал, не зуба, игра зуба, риск старт зуба, это новый канал, ссылочка будет в описании, подписывайтесь, там очень часто выходят ролики, это явно знак, что нужно посмотреть, всем удачи, всем пока.